Всем привет! Это вторая часть серии о 12-й международной выставке на и 32-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь», которые проходили со 2 по 6 ноября 2020 года в павильоне форум-экспоцентра в Москве. Российская неделя высоких технологий является важным этапом реализации программы «Цифровая экономика» и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Участие в выставках способствует обмену инновационными технологиями, заключению новых контрактов, обширная деловая программа недели – позволило детально и компетентно обсудить самые актуальные вопросы развития отрасли. Неделя проходит при поддержке Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства связи под патронатом Торгово-промышленной палаты России. часть оптической сети. Оптоволоконная, да? Да, оптоволокно, зажимы, кронштейны для протяжки физического. А кабель тоже производство России? что? Кабель это Юшкабель. Да, Харьков. Книга Южкабель. кабель. Где находится у нас этот завод? Харьков. Арматура, завод, это, это, это известный завод, это, раньше больше занимался лэм кабель, сейчас все и оптические А под маркой WallSip мы разготавливаем, продаем из такие какие, оптические муфты и арматуры для Да, это все, для троп пока <соспелевание> хорошо как расшифровывается? Как это, так называется? СНГ первый завод, который начал делать вот данную э, конструкцию. То есть на самом деле э, там есть зарубежный да. завод, да. но на территории СНГ, да, да? бывшего СССР, это первый завод, который приступил да. к данной конструкции. То есть до этого были громоздкие кабели, которые, во-первых, они дорогие, во-вторых, монтажи тяжелые, и в-третьих, вся вот линейка, на, на что его прицепить, да, арматура, то есть они как бы не, экономически невыгодные для построения, допустим, в селах, да, mm -hmm. там, да, для доступа к интернету людям, которые живут в селе. То есть для этого всего надо сделать дешево, легко Более и, и удобный, быстро. Да, да, да. И недорогой. И да, поэтому вот эта разработка сейчас много производителей, которые на данный момент, скажем э -э, так, повторяют да, продукцию. Грубо говоря, это соединители, да, оптики, то, что тут приваривается, приваривается. Оптика сюда, волокно приваривается, и здесь уже дальше распределяется между абонентами. То есть, как разветвитель, да, применяется? грубо говоря, да, только оптический. Да. это и есть разветвитель. А вот это у нас есть, это что, заглушка, да? Нет, это зажим, это зажим, зажим для определенных видов кабеля, более тонкий, то есть он наматывается, ну, Давайте ну это как Матер. бы такое специфическое изделие. Да. Все все. Коллектив компании «Феникс» начал свою историю в 1998 году. Именно тогда была поставлена задача создания сети спутниковой связи российского оператора Красноярское конструкторское бюро «Искра». Предприятием выполнена разработка самонаводящихся антенных систем и спутниковых модемов. В состав предприятия входят сборочные и производственные участки, материальное обеспечение которых позволяет производить серийно разрабатываемые изделия. Созданы и успешно эксплуатируются спутниковые сети Си, Ку, К, диапазонов. Центральные станции сетей построены в Дубае, Москве, Красноярском и Хабаровском крае. Количество развернутых абонентских станций превышает 25 тысяч. Предприятие имеет современный лабораторный комплекс, предназначены для проведения научных исследований, разработки и испытаний экспериментальных образцов радиоэлектронной аппаратуры. Лаборатория оборудована измерительной техникой, обеспечивающей проведение высокоточных радиотехнических измерений. Предприятие также проводит испытания изделий на устойчивость к внешним воздействиям. Имеется оборудование, позволяющее создавать отдельные виды климатических и механических воздействий. Маршрутизатор спутниковой Яр 1040 применяется в составе земных станций спутниковой связи. Изделие выполняет функции спутникового модема совмещенного с маршрутизатором IP пакетов. Изделие предназначено для организации каналов точка -точка в спутниковых сетях связи. Компания КВА осуществляет проектирование, разработку, производство и поставку аксессуаров для электронного оборудования, пультов дистанционного управления источников питания, мультимедийных и телекоммуникационных кабелей, переходников и элементов питания. Компания Квайя осуществляет поставку комплектующих для производства и сборки электронного оборудования, коммутационные, активные и пассивные электронные компоненты, крепежные и сборочные изделия, корпусные элементы. Компания Квайя осуществляет разработку дизайна, подготовку пресс-формы и производство пластиковых изделий методом литья под давлением, корпуса для электронного оборудования, сборочные и прочие пластиковые элементы. Где производство находится? находится. Да, да, да. Значит, вы официальный директор, вот вашего производство, да? Ну, я один из существителей, да. производство? В России, наверное, практически нет. А компаний, которые умеют производить изделия из пластика с видовыми требованиями, видов, видовых изделий. Что такое видовое изделие? Это электроника, которого у людей стоит на столе, рядом с телевизором, на видном месте. Все умеют производить пешки, ведерки, баночки и так далее. Это в России очень много Делать Сделать следовые стили, в России, к сожалению, практически никого нет. И у ну, всех, кто здесь выставляется, большинство у них здесь проблема с тем, чтобы найти компанию, которая могла бы делать в России. и Либо в Китае, либо живут с тем качеством, которым придется. Да, вот, вот это важно. Вот я смотрю, корпус очень под компьютер похож, и аудиоплееры мини есть такие, Это китайского производства. Это вы сами делаете. Этот корпус сделан у нас на предприятии, да, это для 5 приставки, для цифрового телевизора. Это натуральное импортозамещение, вот с Китая можно не заказывать, просто к вам обращаться. Самое интересное, что у нас цена получается дешевле, чем делать в Китае. Делать у нас, это дешевле, чем в Китае. Это Wi-Fi какая-то, это точка Wi-Fi. Вот. Соответственно, первое мы делаем в России, второе дешевле, чем в Китае, и третье, с качественно сопоставимым или лучше. Плюс мы не только открываем изделия, мы делаем горку подпускную, мы можем собирать это изделие полностью, прошивать, диагностировать, комплектовать его аксессуарами, кабелями, литами, также производим пути, кабели, скировка, брендирование, внесение нужных логотипов можно печатать, упаковку и отправку. То есть, соответственно, наш клиент, он может приходить нам только с печатной платы, все остальное мы возьмем на себя, обеспечиваем полный цикл, начиная с партнеровки, заканчивая отгрузкой по регионам. Уже обычные клиенты снятируют телеком, мы там 50 филиалов, мы спокойно мы можем его Предприятие SCART осуществляет свою деятельность с 2000 года благодаря собственной материально-технической базе, новаторским идеям и потенциалу сотрудников предприятия им удалось достичь уровня импортозамещающей продукции, отвечающей высоким требованиям и качеству, внешнему виду и функциональным возможностям производимого оборудования. Основные виды производимых изделий компании SCART это многоканальные транспонаторы частоты в диапазоне от 9 кГц до 60 кГц, радиоприемные устройства в диапазоне частот от 9 до 110 ГГц, элементы антеннов фидерного тракта и антенна фидерных систем в диапазоне от частот 9 кГц до 110 ГГц измерительные антенны в диапазоне частот от 10 Гц до 110 ГГц комплексы радиомониторинга и радиотехнической обработки сигналов диапазон частот от 9 кГц до 60 ГГц радиоприемное устройство SK3R диапазона частот 900 МГц 26 ГГц осуществляет прием частотную селекцию, усиление и демодуляцию сигналов с аналоговой и частотной модуляцией. Антенный коммутатор диапазона частот от 0 до 26 МГц cad 20 x предназначен для подключения к каждому из двух независимых приемных устройств или анализаторов спектра до четырех различных антенн. Антенный разветвитель pad 20 x Диапазон частот от 500 кГц до 2 ГГц предназначен для подключения одной антенны к входам двух измерительных устройств анализаторов одновременно. Серия прецизионных согласованных волноводных нагрузок малой мощности PTM01 предназначена для частот диапазона от 2,6 ГГц до 40 ГГц, а концовка нагрузок осуществляется различными типами фланцев. Пассивные широкополосные антенны AS4-32.1, AS4-32.2 предназначены для приема и передачи линейно поляризованного сигнала в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц. Рекомендовано для использования в качестве облучателя параболических и офсетных антенн, а также антенн Касси-Горина. Широкополосная пассивная спиральная антенна p 6333 и широкополосная измерительно-активно-пассивная антенная система p 6333 м предназначена для приема сигналов круговой поляризации правого и левого вращения в диапазоне частот от 500 кГц до 26 ГГц. Широкополосная измерительная биконическая антенна P6172 предназначена для приема и передачи линейно поляризованного сигнала в диапазоне частот от 300 до... Сотел поставляет решение беспроводной передачи данных для автоматизированных энергосистем под ключ или по частям, в зависимости от пожеланий заказчика. Поставка под ключ содержит все необходимые для создания полностью работоспособной сети передачи данных и при необходимости включая себя другие технологические решения с применением радиомодемов. Радиомодемы являются наилучшим решением для систем, требующих высокой надежности и безопасности. Любые формы производства энергии – ГЭС, ветряные электростанции, ядерные электростанции, ТЭЦ – предполагают вероятность возникновения критических ситуаций, при которых радиомодемы могут быть очень полезны. Беспроводная передача данных может быть использована, например, для мониторинга окружающей среды, контроля данных технологического процесса и управления технологическим процессом. Продукты Satel поддерживают последовательный интерфейс Ethernet, а также дискретные сигналы. Вот вывод. Примерами широкого спектра протоколов передачи данных, поддерживаемых Satel, являются ESC-6870, ESC-61850, Modbus и Profibus. Сети радиосвязи Satel позволяют осуществлять удаленный мониторинг при помощи запатентованных систем мониторинга NMS и SNMP. Операционная система Linux и модульная конструкция радиомодемов Satellar позволяют заказчикам интегрировать в радиомодем их собственные приложения. Сеть дистрибьюторов Satel охватывает более 100 стран мира. Радиомодемы Satell Line уже доказали свою надежность от вереста до атомных электростанций и от автомобильных профессиональных гонок до сбора телеметрии в аэропортах.